Перед тем, как начать, я снова прокручу некоторое количество слайдов, на которых, собственно говоря, вы можете понять, о чем это видео, о чем видеосерия, посвященная проекту «Только факты». В общем-то, здесь показаны, какие аспекты мы затронем, какой функционал мы будем делать. И, в общем-то, речь идет о том, что пока вот вы смотрите эти слайды, я хочу сказать следующее. Сейчас, на самом деле, наступает такой момент, когда нужно определиться с ui то есть то, чего мы будем рисовать, то есть то, чего будет видеть пользователь. Предвижу резонный вопрос, что начать определиться. Ну и перед тем, как начнем, давайте я скажу здрасте и поехали дальше. Итак, что такое определиться и с чем? Нужно определиться, какой фреймворк вы возьмете для своего сайта. Что такое фреймворки и зачем они нужны? Давайте по порядку. Фреймворк это определенная а, наработка, да, наработка... Эм, другими разработчиками, другими программистами которые сделали вам основу которую вы можете использовать, создавая свои, собственно говоря, сайты свои какие-то view, представления я имею в виду для UI то есть странички с разными контролами отображаемые на разных форм-факторах, то есть под разное разрешение экрана и, собственно говоря, отвечая на вопрос, зачем они нужны во-первых, они ускоряют время, во-вторых у вас будет все красивенько, чуденько, все собрано очень красиво компактно, возможно, или одно типно даже так вот, наверное, правильно, правильно будет сказать однотипно. И это, собственно, и плюсы и в скорости разработки и, в общем-то, вам не нужно делать то, что уже за вас сделали. И э, я вас уверяю, написать фреймворк, э, который одинаково бы показывался на разных браузерах, на разных платформах с разными Движками рендеринга Это на самом деле достаточно сложно Более того, если учесть, что еще есть и разные версии ну это вот реально Не очень просто, поэтому я предпочитаю Использовать фреймворки UI И в общем у меня есть определенный Который мне нравится, мы об этом позже, поехали дальше А можно ли без них? Да, конечно, можно, если вам нечего Делать, если вы ну, извращение наверное, грубое слово если вы, если вы создатель Фреймворка, то вам можно и без них То есть вы его создадите А я уже ответил на вопрос, зачем они нужны, и там упомянул, что они решают. В общем-то, если вы готовы с этим столкнуться, пожалуйста, можно без них. А, можно создать свой фреймворк? Да, собственно говоря, я пытался, мне не хватило терпения. Я... А, в общем, неважно. Создать свой фреймворк можно, ведь как-то же их создают. Но нужно учесть, что создают их огромное количество людей, которые имеют возможность протестировать одно и то же на разных браузерах, платформах, рендерингах, движках, раз... в общем... Нужно понимать, что это не так уж просто. И, в общем, на чем они построены? Обычно фреймворки построены на знании HTML, обычно нужен CSS, и обычно люди используют JavaScript. Надо понимать, что JavaScript, он, сделан для, он используется для интерактивности этих элементов, ну и, в общем-то, если говорить о Blazer, то, в общем-то, и Blazer может эту интерактивность привнести, вопрос вкуса и цвета. Но если учесть, что все фреймворки так или иначе работают в единой сцепке, и э, разные фреймворки позволяют э, разные части функционала выделять в отдельные блоки, ну, так сказать, модули, да, которые можете по... или все сразу установить тогда, но ну, если вы что-то не используете, можно их не устанавливать, в общем, такой вот принцип. И надо сказать, что э, мне нравятся фреймворки, которые исключают использование JS. То есть, например, поставил фреймворк, JS не установил, а всю остальную разметку можно уже анимировать блейзером. О, да, брей, блейзером. Вот. Ну, в общем, э, какие не бывают. Давайте перейдем к следующему слайду. Итак, я взял, на мой взгляд, самые известные и, на мой взгляд, самые, наверное, распространенные, которые позволяют делать максимальное количество за меньшее количество телодвижений. В общем, надо сказать, что Bootstrap очень распространен, более того, он еще встроен в SP.NET Core в шаблон, в общем-то он был и в ранней, так сказать шаблоны встроены, в том числе MVC даже по-моему 4.5 из 5 он пошел, я не помню точно, но по-моему он с какого-то момента стал интегрирован в темплейты. Балм очень хороший фреймворк, мне понравился я его поюзал, так сказать, простите за мой жаргон и виделся, э, что он э, ну классный для особенно для простых сайтов вообще классно. Semantic UI э, ну, давайте вот так вот по порядку, прям полистая. Да? Вот есть Bootstrap, есть вот пример, есть, как он примерно выглядит. Это один из скриншотов, э, примеров его использования. Вы наверняка узнаете этот фреймворк в шаблоне, который есть в моем проекте, который называется «Только факты». Есть э, Balma, да, там немножко все поинтереснее, в том смысле, что э, вот Bootstrap, он как бы дает такую более каркасную модель, а Balma, она уже больше приближена к UI, к готовому UI. Вот на мой взгляд, опять же. Semantic UI тоже представляет большое количество инструментов. Один из его плюсов в том, что он почти русифицирован, ну, там, больше, чем на 35%. Этот процесс не остановить. В нем много всяких разных компонентов. Ну, в общем-то, во всех фреймворках их много. Можете зайти на любой посмотреть. Materialize тоже неплохой фреймворк Прикольные на нем получаются сайты Достаточно неплохо он документирован Но опять же все на вкус и цвет И есть еще такой Metro UI Я думаю вам эта картинка о чем-то напоминает да, ну Правда, Винду напоминает В общем, когда он появился был очень известный Сейчас его четвертая версия Есть неплохие штуки Ну вот Metro как бы умер, а Metro UI как бы остался Ну и в общем я предпочитаю использовать Bootstrap Причину я уже назвал, потому что он интегрирован в шаблоны ASP.NET Core для Visual Studio. И он, на мой взгляд, прост. Я уже давно с ним занимаюсь. В общем, он позволяет использовать... Он позволяет не использовать, собственно говоря, JS. И это один из плюсов. То есть, есть такой вариант разметки. А нужные места анимировать при помощи, например, Blazer. Ну и я, наверное... На этом закончу презентацию, потому что больше показать нечего, потому что их очень много выбирайте сами на, вку на свой вкус и цвет. Иногда даже можно, ну то есть я знаю, есть такие моменты, когда можно нужно выбирать фреймворк под те э, компоненты, которые вы собираетесь использовать. Ну, то есть, если вы какой-то, допустим, дашборд делаете, то есть э, фреймворки, которые реализуют идеально дашборды, но там плохо у них с другим, там, например,. Ну, неважно. Есть, которые реализуют там форумную вот эту вот тематику, когда вопрос-ответы, э, так называемый комьюнити, вот эти вот модификации на страничке с, э, с комментариями, с ответами, есть, э, но ну, они реализуют, допустим, плохо дашборды. То есть, вот таким вот образом можно, э, ну, хотел сказать, э, э, склеивать фреймворки, но вот склеивать это на самом деле очень проблемно. На самом деле такое понятие, как собрать и в одном проекте использовать несколько фреймвордов. Вот я вас уверяю, что это не такая уж тривиальная задача, потому что CSS, ну то есть каскадные таблицы стилей, вот эта разметка, они будут... Пере... В общем, я настоятельно не рекомендую, можно хлебнуть, но если вы все-таки это делаете, если у вас это получается, ну круто, а так держать. На прошлом э, уроке, да, наверное, <laughs> так можно сказать, э, в прошлом видео мы закончили формирование модели, view модели, маппинги, я рассказал про автомаппер, в общем-то... В этом я добавил один маленький пункт, который называется «Изменение шаблонов для Identity UI». В общем, что это такое? Смотрите, есть такая штука, которая встроена в шаблон и называется Identity. И вы, когда устанавливаете и создаете новый шаблон для, например, этом MVC, Core, то по умолчанию вы, если не выбираете использовать Identity, то у вас не устанавливается вот эта вот сборка, то есть ну, никакой авторизации, идентификации нету. Давайте я запущу, покажу, где, это, где эта штука фигурирует. И э, как только вы установили эту штуку, у вас появляется новый функционал, который позволяет вам логировать пользователя то есть производить логин, вход, э, переводить другие, собственно говоря, какие-то, э, то есть, регистрация пользователя дает, и дополнительные им какие-то штуки подключаются. В общем, вот эта штука, она откуда-то берется. Если учесть, что. В самом проекте этой штуки нету, то понятно откуда она берется. Она берется из вот этой вот сборки. И э, достаточно часто меня спрашивают, ну, допустим, я не хочу вот эту вот, хочу ее убрать. Или, допустим, на логине, или я, допустим, хочу убрать регистрацию. Но если, допустим, с регистрацией все очень просто, ну, давайте тогда я по порядку уже про это все расскажу. Итак, для того, чтобы изменить вот этот вот UI, на самом деле все очень просто. Microsoft уже, как всегда, все за нас придумал. Мы нажимаем правую кнопку на проекте, выбираем э, «Add э, Scaffold Item». И здесь вот выбираем, да, вот Identity, и, в общем-то, это нам дает возможность, э, как это сказать, скаффолдинг, ну, то есть, э, ну, леса, да, строительные леса, то есть э, шаблон, этот, этот каркас вот этих вот э, страничек загрузить в наш проект, то есть, так сказать, сгенерировать код, который будет привязан к вашему проекту и состоять из тех страниц, которые вам нужны. Ну, давайте я покажу на примере. То есть, так, это вот он у меня что-то здесь билдит. Да, видимо, для построения ему нужно это. Ну, ладно, неважно, бог с ним. То есть, вот у меня открылась картинка. Здесь я должен выбрать. По умолчанию она ведет вот на эту штуку, где лежит как раз этот identity. Я, естественно, его использовать не буду. У меня есть в Shared вот этот самый layout. Это говорит о том, что все страницы, которые сейчас выберу, или все, будут привязаны к этому шаблону. Ну, допустим, я хочу вот логин страницу, допустим, manage индекс, ну, допустим, вот-вот ну, вот эти вот, да, ну, не буду много, чтобы это... Reset Password, вот так вот пусть еще будет. Вот, я, допустим, хочу, чтобы у меня вот эти вот все таблицы, э, вот эти все страницы были доступны из моего UI. Теоретически я могу клюкнуть все, и тогда мне придется все их, ну, там, править, изменять, там, удалять, не знаю, что, что хочу с ними делать. А, в общем, они будут доступны в вашем проекте, вы сможете их редактировать на свой вкус и цвет. Я пока вот до... для примера, да, потому что она все очень-очень долго делает, э, трансформир, то есть скафалдит, если хотите. Я вот выбрал э, db-context, куда она все будет привязана, и нажимаю ОК. То есть я не добавил, я выбрал, чтобы она взяла именно ваш, который находится в вашем проекте. Ну и как вы заметили, на самом деле процесс скафландинга да, не такой уж и медленный, да, то есть не такой уж и, вернее, быстрый, заговорюсь. Вот, и в общем-то он требует какое-то время. То есть после того, когда процесс завершился, вы обратили внимание, что я выбрал на самом деле не так много страничек, и вот они, собственно говоря, сгенерировались, и теперь они есть в моем приложении. Что дальше? Дальше все очень просто. Для того, чтобы, допустим, ну, например, касательно моего приложения, да, я хочу сделать таким образом Я не хочу, чтобы у меня пользователь мог зарегистрироваться Ну, некому здесь регистрироваться, это как бы предопределено нашими требования. И, в общем-то, я от этого убираю Дальше, допустим, я не хочу, ну, допустим, я не хочу... Так, это сейчас посмотрим, что нас сгенерировала. Это какой-то там builder бокс, не пусть остается. Видимо, там для внутренних целей. Identity Hosting Startup, да, скорее всего, он определяет, что стартует через Assembly, Да, вот. Ладно, неважно. Допустим, я хочу, вот у меня на странице логина, чтобы... Ну, вот так, я закрыл. Давайте я запущу, покажу. Да, вот я регистр убрал, и у меня теперь есть только логин, и эта страница, она теперь берется оттуда. Я вот так вот хочу ее сделать, чтобы у меня здесь не было видно вот это вот дополнительные регистрации, я их не буду подключать. И теперь, если я нажму F5... перекомпиляется UI, поэтому это как бы занимает продолжительное время некоторое, ну а потом, естественно, все быстро ну и, допустим, хочу эту штуку поставить по центру, давайте я тоже это сделаю это, в общем-то, делается ну, допустим, пусть 6 offset, ну, допустим 2, наверное 2 плюс 2, 4 и 6, 10, да ну, тогда нужно сделать 3 я снова нажимаю в 5 ну, вот она стала по центру в общем-то Забыл пароль, там надо проверить, что я здесь еще остался зарегистрированный. Да? Тут же у меня есть сидовские э, данные. Так, пароль, надо бы вспомнить, как же у меня тут пароль. Я нажимаю ОК. И да, база данных работает. Ну и, в общем-то, вот этот менедж. Вот этот Дата, здесь у меня есть ChangeEmail, в общем, тут как бы, все, вот это теперь можно, вот, вот всех те галочки, если поставить у вас то этот функционал будет, и вы сможете его изменить, добавить, ввести там русификацию, в конце концов. Ну, я, собственно говоря, не ставлю себе целью, потому что здесь буду лазить только я, поэтому я, собственно говоря, не буду этим заниматься, пусть как будет, так и есть. Ну, и поэтому я сейчас... Кстати, покажу, как это все сделать, если вы, допустим, любите экспериментировать, для чего нужен гид. Все очень просто, если у вас есть гид, и если, допустим, я все это хочу откатить, я делаю таким вот хитрым образом удалить изменения, и, в общем, у меня все возвращается на первоначальное состояние, в общем, на самом деле очень удобно. Использовать во всех вот этих телодвижениях гид. Ну и естественно сейчас у меня здесь опять ничего не будет, но тем не менее из логина я уберу все-таки registered, то есть регистрацию. И, и все, наверное. Давайте запустим, проверим, что это у нас осталось в первоначальном виде. Ну, как ни странно, осталось. И, допустим, я нажимаю логов. И здесь у меня теперь только логин. Ну, в общем, вот как-то так да. Ну и теперь, дальше приступая уже по ходу дела Ну, давайте посмотрим, что у нас есть Так, ну, хотя здесь логиниться сейчас не нужна. Итак, э, что у нас есть? У нас есть какая-то разметка И эта разметка уже нарисована на Bootstrap Сейчас я прям даже покажу э, Вот у нас библиотека, вот Bootstrap Вот у нас jQuery, Это такая сборочка специальная Ну, вы знаете, это без меня есть вот в этом шаблоне специальный э, файл, который дает возможность писать JavaScript код И мы наверняка сюда будем что-то писать Можно здесь использовать кастомные какие-то стили Ну и в общем первым делом, наверное, нужно подумать о том, э, как это все собрать в кучу Я имею в виду с UI Но если определяться с UI, то я давно для себя уже сделал выбор Для меня он очевиден В общем-то я беру getstrap. То есть открываю Bootstrap. И э, на самом деле, вот смотрите, вышла новая версия, пятая. И теоретически можно написать все на старой, которая здесь используется. Посмотреть версию можно вот здесь. Здесь 4.3.1. Но я знаю, что в пятой версии появилось достаточно много всяких таких плюшек. И они на самом деле очень такие серьезные. Да? Ну и помимо того, что здесь уже в разметке практически все есть И есть все непосредственно на четвертом А там есть некоторая разница Я, наверное, все-таки выберу Bootstrap 5 Хоть он сейчас еще и в бете Где это было? Вот Бета 2, по-моему, версия, да Вот, поэтому В общем, это новая версия Здесь много фишечек И вам будет понятно, что, куда и как искать ну, в общем, выбираю вот эту версию. И для начала мне нужно, конечно же, вот этот самый Bootstrap, в общем-то, установить к себе на сайт и как-то от того, который там есть, избавиться. Ну, и перед тем, как начать этим пользоваться, это, естественно, нужно скачать. Скачать можно, вернее, заиспользовать это можно двумя способами. Первое это скачать непосредственно сами файлы и положить к себе папку на сайте. И второй вариант, использовать так называемый CDN, да, Content Delivery Network, в котором в интернете где-то в папке лежат эти файлы, и вы их при каждой загрузке скачиваете, они кэшируются. В общем, ну, в общем, я предпочитаю вот такой вариант. Я сейчас эту штуку скачаю. Отлично. Так, давайте сохранить как. Давайте я выберу. Ну, вот, download нормально. Пусть download и сохраняет. Папка небольшая, поэтому скачается очень быстро я ее здесь сделаю вот таким штукой рекомендую это делать, иногда это блокирует сделаю экстракт это мне пока не нужно это можно свернуть это вообще пока остановить можно здесь Visual Studio есть и так, вот он дист. А вот это, здесь у нас много файлов да, я тоже в принципе пока скопирую все, потому что не люблю удалять то, что так, давайте я вот этот диск удалю. Удалю. Да, удалил А вот этот диск я вот сюда вот так вот скопирую. И теперь у меня тут немножечко побольше файлов. Нет, не побольше, очень странно. Ну-ка давайте так посмотрим. Открыть. А, странно, что они тут все есть. А, вот, они просто связаны, я понял. Ну, это хорошо, это круто, это очень замечательно. Ну, вот эта штука, потому что включена. Так, ну и тогда мне нужно немножечко обновить, хотя теперь наверняка у меня осталось все как есть. Сейчас проверим. Да, ссылка не потерялась, это пока не то. И ссылка на Bundle, где у нас CSS, Bundle есть. В общем-то, ну круто, вот заменил и все. Но единственное, что у нас э, немножечко изменилась разметка, и для начала, да, давайте сделаем вот таким способом. Я сейчас открою какой-нибудь стартер-темплейт. Э, вот здесь у нас есть где-то вот он темплейт, который, э, в общем-то, показывает, как это все изначально сделать. Можно так разместить, можно так, можно вообще оставить э, файлы ну давайте начнем как обычно начнем с самого начала и это будет контент ну обычно navbar да я тогда вот сейчас вот компонент navbar где-то тут он и вот такой вот navbar ну пусть будет вот такой прям я его прям к себе возьму и вот вот сюда вот в хедер запендерим путем фронтального впендирования так сказать вот. И, и теперь, собственно говоря, что мне нужно сделать? Мне нужно э, вот эту штуку сюда перенести. Этот набор вот здесь пусть будет. Ну, мне просто лень писать вот эти штуки, а здесь, в принципе, мало что поменяется. И я даже здесь напишу только факты. И больше пока ничего. Вот. Ну, и здесь у меня уже есть UI, и я его тоже сюда перенесу. Вот на бар, UI, вот home, ну пусть остается home, ладно. И поиск, но ну, у меня поиск будет, пусть остается. Вот выпадашки у меня точно не будет. Ну пока вот так. Так и вот этот вот отсюда вот тоже убрать. В общем, аккуратно, внимательно смотрите. И сейчас я запущу. Теоретически мне должен измениться немножечко вид. ну как немножечко, совсем сильно изменился несмотря на то, что я лишнее это не удалил в бар. ну давайте я его удалю надо посмотреть, что еще здесь ничего не осталось логин я перенес да, я все остальное удалю сохраню и в общем-то как вы понимаете нажму F5 Ну, вот так вот теперь у меня выглядит вся эта штука. Здесь у меня есть логин, я его потом перенесу. И, в общем, как-то вот примерно вот так это должно выглядеть. Ну, надо сказать, что логин-то все равно должен быть в той стороне. И сейчас это попробуем вот таким вот образом исправить. Так, на бар авто. Это у нас. Упс. Так, форма она, по-моему, тоже должна быть в Novbar. Зря я сюда перенес. И э, давайте вот так. Так, Disabled мне здесь точно не нужна. Ну вот, как-то вот примерно похоже. Так, давайте вернемся еще в самое начало. Посмотрим. Так, у нас здесь форма вынесена влево, и у меня здесь. Fluent и форма изъевая, deflex. Форма, deflex, изъевая и. Так, наверное. Вот так. В 5 Так, и надо пододвинуть все-таки поиск. Не знаю, будет у меня поиск или нет, по-моему, я делал поиск. Давайте я его все-таки оставлю. Так, здесь у меня, наверное... Ну, это я потом тоже изменю. Может быть, даже сейчас. Так, мне нужно это отодвинуть вот эту штуку вот с левой стороны сделать, чтобы она также была... Вот, этот поиск. Так, кажется, у меня кэш. Ну-ка, F12. Network. Кэш отключен. в 5 Ну, да. Это был кэш, только факт появился, это улетело в сторону, потом это все подкрасим, сейчас не нужно здесь, ну, наверное, определиться с кнопками. Во-первых, два хоума это дохрена, ну, в смысле, очень много, поэтому где у нас тут вот хоум один и этот хоум 2, давайте вот этот хоум отсюда уберем, и здесь вот еще один хоум остался, ну, пусть будет не знаю, как-нибудь назовем, privacy, логин, и здесь как-то вот тоже много текста. Бог с ним, это нюансы, потом мы с ними разберемся. Так, ну, хотел бы обратить ваше внимание на то, что кэш лучше отключать, потому что и разметка от этого страдает, и все такое. Ну и для начала, в общем-то, что, не буду я больше тут ничего менять, пусть она такая будет светленькая. Может быть, тут еще поменяю немножечко, может быть, еще тут поменяю. Ну, для начала нужно определиться. А так, у меня логин вот куда выехал. Ну, в принципе, логин, наверное, логин можно и вниз убрать, да? Логин можно сделать таким образом, что вот этой штуки вот здесь, давайте я прям вот так скопирую, вот здесь у меня ничего не будет. А вот здесь, примерно где-то даже, вот здесь, у меня будет вот этот самый логин F5. Ну, и вот у меня получил логин, здесь ничего нету. Я... Давайте поправим, по мы сделаем. Так, где-то у меня ссылка, ссылки контейнер, бордер топ. Так, ну, бордер топ мне не нравится. Футер, хорошо, F5, отлично. И теперь у меня тут... Наверное, нужно сделать красивенько. Это можно сделать при помощи... Так-так-так, э, как они называются? Nav, Tabs, вот, Pills. Ну, вот так, вот так вот они выглядят. И я их сейчас вот так вот прям, даже вот так скопирую. И, в общем-то, вот сюда вот так вот вставлю. Давайте вот эту штуку вырежем. И проверим, как это будет выглядеть. Нет, не очень хорошо. Так, и давайте тогда здесь поищем другой вариант. Угу. Ну, наверное, тут особо-то изобретать нечего. Тапсы тоже хорошо. Пусть пилс. Вот так вот сделаем. Филл. Uh, давайте вот так вот скопируем. Я что-то лишнее стер, давайте теперь Ctrl-V. Еще раз проверим. Бог, круто. Что очень даже кривенько. Ну, сразу скажу, я особенно не дизайнер, у меня вот таких вот прям суперских способностей нету. Да что скрывать и вообще никаких нету. Но, тем не менее, вот эта штука.. На самом деле вот эти вот шаблоны, эти фреймворки, они как бы помогают решить эту проблему. Так, и мы актив, наверное э, вот так вот я сделаю вот сюда один. И, наверное, ну не буду делать, наверное, привиси, да. Вот так вот прямо оставим. А это давайте прям вот так вот сделаем. Кайф okay, 5. Вот. Осталось только, что не осталось. F5. И вот у меня какая-то такая штука появилась. Так, это лучше тогда положить в самый низ. Вот так. И здесь лучше сделать это через... Вот так вот я сделаю P. Упс. И сделаю его класс центр ой текст центр 5 ну вот как-то вот вот так куда актив логин понятно дизебли давайте дизабли отсюда дизабли вот сделаем так привеси ну праве сейчас как бы требуется законодательством в том числе я добавлю это пока вниз. актив Ну, актив наверное, нет. Наверное, мы здесь сделаем about какую-нибудь страничку, да? И не page, наверное, мы здесь делаем. Ну, вообще здесь, конечно, должен быть link. Можно использовать NavLink. link. А здесь у нас асп э, ничего нету, да? Давайте вот так вот класс добавить. Класс nav. -link item of item на сохранить, f5 ну вот как бы более-менее симпатичненько, ну на мой взгляд ну и смотрите, вот эти зелененькие штуки так называемые Tag helperы. в общем здесь нужно просто написать ASP я как-то даже показывал, как их подключать uh, Controllers это у нас будет Home, ASP Action ну это будет ну что-нибудь там, About так, это хорошо, это красиво. Identity Login. Здесь все ровно. Колобонга. Давайте напишем. Софт. Ну, колобонга мягкий, значит, переводится как. <laughs> вот. Оу. Ну и я все сломал. Да, я предполагаю, что это, скорее всего... А что она говорит? Какая ошибка? SP Page. Так, контроллер. Area Action. action. Вот, SP Page. Понятно. Area... Непонятно. Обирает uh, атрибут, да? хрев? Где-то мы хрев прописали. А вот он хрев. Ну то есть, когда экшен есть этот, то хрев, говорят, нужно убирать. Да, это действительно так. Ну и в общем-то, наверное, все-таки нужно убрать блямбу, которая на главной странице болтается. Вот эту вот. Все. Будем считать, что у нас вот чистое как бы поле непаханное. Ну и теперь наверное нужно определиться со страничками которые будут и в общем-то сделать наверное, заглушки или просто пока оставить их как есть не люблю когда показываются здесь ошибки но тем не менее с этим наверное придется немножко помириться такс ну ладно давайте посмотрим что у нас дальше по графику так Дальше у нас идет изменение шаблонов. Это мы сделали. Давайте это сразу помечу. Нет, вот так вот помечу. Теперь шаблоны управлениями. А, ну да, смотрите. Тут нужно определиться вот с чем. Ну, давайте на примере. Ну, давайте на примере, например, Колобонга Нет. Или знаете, я, наверное, вам даже покажу секрет и покажу бета Колобонга.нет Заодно протестируем. Смотрите, есть такое понятие, как шаблон для страницы. То есть вот эта вот колонка справа, которая, в которой собраны все вот эти вот разделы, топы, она может появляться или удаляться. То есть ну то есть быть или не быть на некоторых, так сказать, страницах. И это связано с тем, что в зависимости от того, какой шаблон используется. Ну, например, для страницы топ вот этой колонки нет. Здесь используется шаблон простой, дабы все вместить. На странице, допустим, облака меток, Здесь уже используется шаблон, которым есть вот эти боковые колонки И в общем-то в эти боковые колонки можно напихивать информацию В зависимости от того, чего вам нужно ну, как бы акцентировать да? Здесь вот есть история, здесь есть разделы В общем, а на главной странице есть еще и дополнительные Помимо фильтрации, топ истории, история, облакометок Смотрите, там еще всякое, в том числе и и RSS подписки и в общем там на всю длину в общем ä, правильное расположение этих шаблонов этих вот ä, некоторых ä, так сказать маленьких контролов если хотите ими можно манипулировать показать на одной картине на одной странице удалить на другой или добавить там на, на третьей странице в общем это на самом деле ä, это на самом деле очень удобно когда у вас предопределенные шаблоны вы выбираете где что показывать например админскую админской части видеть вот эти вот дополнительные, э, так сказать, контролы, но ну, они нафиг не нужны, поэтому там их использовать не нужно. И все это э, регулируется как раз вот этими шаблонами. Ну давайте я тогда сейчас прям покажу. Смотрите, у нас изначально в таблице есть, ой, э, на странице есть только вот layout, шаблон. Здесь у нас голая страничка, и, соответственно, ничего здесь больше нету, вот она абсолютно голая. Давайте для примера я создам, например, Давайте еще один шаблон я создам, так, я не так его буду создавать Я вот так Ctrl-C, Ctrl-V и скажу, что это у меня шаблон, например, колонна Ну, какая-нибудь колонка там будет Вот, и суть этого шаблона в том, что он уже содержит не всю информацию Ой, Ctrl-A удалить А только частичную Ну, во-первых, он должен содержать, так, вот такую штуку, в которой должен указывать Layout, это мастер-шаблон, так называемый, и он должен опираться у меня на... Э, вот он, Layout. И, э, собственно говоря, здесь я могу сделать такие штуки, как... Э, смотрите, у меня здесь есть специальные э, разделы, например, вот Head, или, например, Footer, или вот скриптовая часть, и вот у меня есть тут Render Scripts, это Section Scripts. Но вот эта вот штука, это на самом деле очень важная штука, потому что она дает возможность на всех последующих страницах, ну, например, вот я открываю индекс, у которой по умолчанию, смотрите, View Start указано Layout. И для всех страниц, получается, которые будут внутри Views, стартовая страница будет Layout. То есть, если открываю Home, у нее главное будет Layout и, соответственно, вот эта вот установка распространяется и на эту, и на эту страницу И суть э, в том, что если я здесь вот открою индекс и напишу вот так вот, вот Section нажму, крабел, вот та самая Section Scripts и теперь я здесь могу поставить Scripts В общем, вот эта э, ячейка, нет, как сказать, вот эта секция она будет проецирована прямо вот в это место. То есть у меня все скрипты появятся на главной странице после всех скриптов, которые были заданы на этой странице. Я думаю, что я понятно объяснил. То есть другими словами, если, допустим, мне потребуется на какой-нибудь странице... Да, давайте я сейчас все-таки обратно верну. На какой-нибудь странице добавить какой-нибудь дополнительный CSS, ну то есть каскадный таблицы стилей файл, в частности, ссылку на него то э, мне сейчас вот этой вот возможности нету. Но я это могу легко исправить и сказать, что есть у меня на какой-нибудь странице. Э, так, async э, render. Нет, я не помню. Если честно, давайте я, я забыл. Когда говоришь тяжело вспомнить. Да. Я вот так вот сделаю. Я хочу, чтобы у меня была еще одна секция, она называлась Headers. И required это значит, что она не обязательно. Другими словами, если я сейчас сделаю, что. Допустим, у меня какой-то один control, который использует и JavaScript, и CSS, должен быть отдельно загружен на какой-то странице, ну, например, на индексе. да? Давайте, ну, во-первых, я здесь напишу H1. И напишу главная, ну пусть будет так, главная. Да пофиг. Страница. Ну, чтобы мы понимали, о чем речь идет то я могу дополнительно для этой страницы установить опять же вот такую штуку сказать section, ну в хорошем смысле и здесь у меня уже появились headers и я могу сюда, собственно говоря, взять какой-нибудь там ну допустим у меня есть вот эм, как вы понимаете какой-нибудь css-файл от какого-то контрола отдельного и он должен появиться только на одной странице и в общем то допустим вот вот этот вот javascript должен появиться и ну мне наверное так не показать да давайте я вот так сделаю 111 и здесь напишу тоже 111 и запущу понятно этих файлов нету но тем не менее я просто хочу обозначить вам такую штуку, как вот эти вот э, секции. Так, в 12. И, да, понятно, она их не нашла. Смотрите, у нас уже написана главная страница. Я переключаю на элементы. И у меня на странице где-то тут вот headers. Вот они, вот они, И еще секунду найду, где это, ой, это х... вот же headers. То есть вот тот самый скрипт, который я подключил на этой странице. И, Ой, не скрипт, а CSS, прошу прощения. И вот тот самый скрипт, который я подключил. Но если я уйду на другую страницу, например, privacy, да, то у меня в хедере здесь уже этой ссылки нету. И в скриптах, соответственно, этой ссылки нет. То есть то, что я и хотел. У меня только отдельные скрипты и только отдельные CSS таблицы, то есть разметка стилей, они подгружаются только на одной страничке, на которой я захотел их подключить. Ну, теоретически, что это может быть? Смотрите, если у вас, допустим, форма редактирования требует валидацию. Ваша же валидация должна загружаться, ну, JS-валидация или там на Absurdient-валидация. Она должна загружаться где? На всех страницах? Нет, это глупо. Только на одной странице, где у вас есть форма редактирования. Вот именно для этих целей это и используется. И, в общем, скрипты я, они были, хедер я добавил. Теперь, собственно говоря, что нужно сделать? Теперь нужно определиться с этими шаблонами. Шаблон, вот этот layout я создал. Я хочу, ну, допустим... Так, давайте вернемся вот сюда. Вот эту штуку закроем. Давайте вообще ее пока закроем. Вот. Э, надо все запустить. Допустим, я хочу, чтобы у меня была слева или справа колонка, в которой будет какая-то дополнительная информация. Не знаю, может быть, кнопки там. Ну, вот у меня есть главная страница. Если у меня здесь будет написана пачка, э, там, этих фактов, то ну, или справа или слева, ну, наверное, я сделаю по образу подобию вот с этой стороны. Даже вот так вот. Я вот, вот с этой стороны сделаю. То есть у меня вообще вся страница, как вы видите, она вот как бы вот, вот такая вот, да, грубо говоря. Я вот эту колонку сделаю под какие-нибудь контролы, но опять же там самые просматриваемые, не знаю, ну, как обычно, это все планируется может быть там какие-то ссылки RSS подписка что-нибудь еще ну по образу и подобию как это у меня на в моем блоге сделано а здесь ну помимо того что это главная страница здесь вот так вот будет описан факт какой-нибудь да и какая-нибудь ссылка может быть там посмотреть подробно или там еще может быть вот здесь вот будет заголовок здесь вот будет э, какая-то текстовая информация ну и здесь может быть дата создания что-нибудь там я не знаю наверное метки вот так вот будут перечислены по ним можно будет кликнуть ну и допустим уйти на отдельную страницу ну и как вы понимаете вот это вот все у меня будет вот так вот дублироваться и там вот так вот я сделаю прочерк и внизу будет там как-то пейджер да какой-то вперед там назад не знаю ну вот каким-то вот таким вот образом ну и и еще наверное я вот здесь наверное сделаю какой-нибудь поиск хотя ну вот этот поиск он мне не нравится здесь потому что он подразумевает поиск по всему сайту а я буду искать не по всему сайту я буду искать только по фактам поэтому я вот это перенесу сюда но ну, потом сейчас пока пусть болтается ну и вот, вот какая-то вот такая вот разметка таким образом получается что у меня контенты которые будут использоваться это вот вот эта вот колонка да она будет постоянно где-то включаться где-то отключаться ну и, допустим, у меня вот есть еще вторая часть, которая основная. Таким образом, у меня получается layout, который уже существует, он на всю страницу вот так вот растянут, и он уже работает. И мне нужно сделать вот эту вот колонку в отдельном шаблоне, и, в общем, вот это я сейчас и буду как раз делать. И для этого нужно сделать следующее. Ну, во-первых, если вы знакомы с разметкой... Вот зря на рассветке закрыл. Если вы знакомы с этой разметкой этого Bootstrap -а, ух ты мое get, get good, стран. А, на самом деле вот у таких шаблонов у таких фреймворков у них так называемая сеточная разметка ну я ее так называю вы можете называть как хотите ну почему сеточная потому что грид grid это сетка и э, здесь предопределено что есть э, 12 колонок и они определенной ширины и все крутится вокруг вот этих вот колонок то есть э, другими словами если я буду разметку делать опять зря закрыл в своем э, приложении то мне нужно определиться сколько частей для каждой из колонок выделять а разметка сама все сделает ну другими словами смотрите если я здесь э, вот это вот все у меня разделено буквально на 12 частей то есть э, вот так вот так вот так еще вот здесь и вот так это 6 и еще вот так вот так и вот так ну опять же приблизительно да то есть если я выделю для вот вот этой колонки буквально там 3 части то остальное у меня останется 1 2 3 4, ну да 9 что считает все устал вот, то для этого для основного контента у меня остается 9 И, в общем-то, мне нужно всего лишь разметка задать, чтобы у меня вот эта колонка занимала 9 А вторая часть была отдана, ну, в общем-то, под э, основной контент Ну, и, в общем-то, что это дает? Опять же, на примере, давайте я своего сайта, ну, пусть пока будет основной, неважно. А, смотрите, вот здесь колонка это есть, а когда я начинаю менять размер Допустим, вот и в 12 нажму. У меня колонка вот еще есть. Давайте даже вот, вот таким вот образом покажу. Вот у меня есть колонка и когда размер еще достаточно большой колонка влезает, она остается на месте. Но как только размер начинает уменьшаться, колонка сжимается и это делал не я, это делал как раз фреймворк. Ну и когда совсем уже маленький размер, то получается, что у меня вот эта колонка улетела. Упс улетела вниз и растянулась то есть вот все то же самое что и было обратите внимание раз вот она выскочила наверх то есть вот эти фишки делаются css -ом, HTML, -ом, грубо говоря ну в основном css-ом он достаточно мощный язык разметки и там определены стили и в общем каждая вот это вот тютелька в тютельку умерять для разных браузеров я этого не делал я использую уже стандартные существующие мне вот эта конструкция нравится что допустим под любые размеры телефонов любые размеры планшетов все отлично основной остается наверху все неважно улетает вниз ну и в общем это на самом деле прекрасно работает по такому же образу и подобию работают достаточно <laughs> все наверное даже скажу сайты ну ради прикола могу вот продемонстрировать и на этом сайте, на самом Bootstrap'е, то есть все необходимое либо прячется, либо переносится в другое место ну в общем-то суть не в этом, суть в том, что я хочу сделать, а сделать я хочу две колонки, как это сделать? ну сделать это очень просто что нужно сделать для того, чтобы колонки разместились именно вот так вот, разделились на 9 и 3, итак для начала нужно проверить, что действительно в layout изначально задан контейнер, он есть. Дальше есть специальный атрибут, вернее, не атрибута команда, да, разметка, которая называется render body. И это как раз дает возможность внутри вот этой разметки раз размечать, так сказать, если честно, каламбур получился. Внутри вот этого, то есть все, что будет наследовано от этого layout, а, будет размещаться именно вот внутри вот этого тега, метки, как назвать, как господи. Ну и для того, чтобы у нас это случилось именно... И здесь тоже то есть вы я от надо сделать такую же штуку рендер body и теперь э, нужно сделать следующее ну во первых мне нужно написать div пусть будет э, call э, допустим 9 ну вот так вот я сделаю и второй 3 это у меня два но они должны быть помещены э, в колка в смысле э, в div который имеет э, класс row. То есть это ряд в таблице, и их нужно поместить вовнутрь. Ctrl-D. Ну и, в общем-то, практически я уже все сделал. Единственное, что мне нужно еще вот этот вот рендер э, баде поместить вот в этот 9. В 9. Ну, надо сказать, что вот этот Call 9, это как бы не при без привязки к размеру монитора. Да, то есть, другими словами, вне зависимости от того, какое разрешение всегда будет делиться на две части Ну То есть, если представить маленькое разрешение на телефоне, например То вот эта разметка, собственно говоря, не нужна Все это, конечно, описано э, вот в этой системе То есть, вот смотрите, есть система э, Есть маленькие такие, э, как они называются там э, Суффиксы, которые говорят о размере Здесь как-то вот все работает, расписано Можете почитать, воспользоваться документации ну и в общем то есть xs это extra small x, small, medium, large, xl и xxl и в зависимости от того какой размер монитора вот эти вот собственные колонки то есть если вы ставите x то есть просто кол то это получается маленькая разметка и собственно на все последующие то есть меньше секс, и выше если ставите sm дополнительный атрибут то это будет работать примерно по такому образу, что если разрешение меньше, допустим, вот это, то будет использоваться вот эта разметка. Если, то есть, наоборот, больше, а если меньше, то тогда будет вот это применяться. Ну и, в общем-то, здесь есть примеры кода, как это делается. Вот, количество колов, собственно говоря можно быть без индексатора да, то есть без индекса и она будет размещаться, растягиваться по всей длине, тоже на самом деле очень удобно ну и если я хочу допустим, так давайте вернемся в студию ну если я допустим хочу, чтобы у меня это всегда было ну, допустим в MD, ой тут нужно написать в MD, то есть medium 9 и допустим здесь тоже medium 3 нет 3, нет 3 а если допустим у меня ну какой-нибудь кол, допустим x Ну или см, допустим. То я хочу, чтобы это было 6. А это ну, я просто для примера покажу, на самом деле, я потом это, в общем-то, сделаю, и вы в разметке видите, я просто не хочу тратить ваше время. SM6 то у меня разметка должна поменяться. То есть, вот здесь, вот в шестую я поставлю пока такую временную, так сказать, рыбу. Вот так вот лорям. И сейчас она быстренько проставится. В общем, э, здесь у меня будут колонки, которые я буду подставлять. И я смогу сюда подставлять в эти колонки данные, которые я захочу. Ну, например, там строка поиска, или там подписка на рассылку, в конце концов, или там какие-то кнопки управления, ну или еще что-то типа этого. Я не знаю, на самом деле, что туда может подставляться. Но я сейчас это продемонстрирую, хотя уже, на самом деле, время много потратили. Так, переходим на страницу индекса и тут указываем, что так как у нас по умолчанию используется layout индекс, не индекс, а просто layout, я можем подставить сюда уже колум точку запятой, и теперь, собственно говоря, можно запустить. Ну, как вы видите, у меня сейчас... Уже все это свершилось. Единственное, у меня что в индексе нету ничего. Давайте для красоты, наверное, сделаем. То есть я здесь делаю ну, какой-нибудь тоже параграф. Давайте я вот, вот так вот прям вставлю, еще раз вставлю, вставлю, вставлю. Замечательно вставляет. И запустим еще раз, чтобы продемонстрировать. Ну, тут, наверное, мало будет понятно, да, но я думаю, что все-таки вы разберетесь. То есть, то, что было в колонке, вот она, осталось в колонке. То, что у меня в тексте, то осталось, ну, то есть, на странице индекс. Ну, и, как видите, здесь у меня эта штука теперь работает. Другой вопрос, допустим, если я не хочу, чтобы у меня эта колонка подставлялась, вернее, если я верну это к обратной стороне, ну, то есть, не буду использовать шаблону, то есть к предыдущему шаблону то у меня эта колонка отображаться не будет и я того текста, собственно говоря, не увижу а зря я закрыл, давайте я открою ах нет, она уже все перечитала то есть, как вы видите, колонка убралась давайте вернемся э, к первоначальному и поэкспериментируем ну, вернее, поэкспериментируем <laughs> э, с размерами колонок, то есть у меня в columns здесь указано m6, то есть размеры, чтобы вы сейчас видите. все я запущу вот. а потом я еще покажу, как можно добавлять контент в эту вот колонку из других страниц, где я это буду использовать. В общем, как видите, колонки есть. Давайте я включу в 12. Это разметка. И вот таким вот образом: смотрите, сейчас у меня разметка большая, и когда я начинаю сжимать, ну, кстати, правильные люди они рекомендуют использовать вот эту штуку. Потому что вот эта штука работает некорректно в общем, смотрите, когда я начинаю сжимать у меня она сжимается, сжимается, сжимается и в какой-то момент они становятся одинаковой ширины то есть вот это вот 6 то есть и это и так, давайте снова рисовать вот это вот у меня 9 и пропорции соблюдаются вот это вот 3 и пропорции соблюдаются и в какой-то момент, когда размеры, как вы видите, там хоп на 761 это, кстати, указано где-то здесь вот, когда SM срабатывает, то есть меньше чем 500 если больше чем 576, то колонка в общем-то, вот смотрите, 500 нет я вас обманул где 720 вот 868 то есть если меньше чем 600, 768 вот смотрите смотрите вас и колонки поменялись в общем вот примерно по такому принципу это все работает и теперь остается один открытый вопрос Ну, я конечно не буду делать две колонки одинаковые я наверное просто эту колонку скрою или ну, не знаю наверное, пока скрою она мне не нужна когда будет маленькое разрешение. Но на данный момент это пока работает таким образом. Для того, чтобы показать, как, допустим, со страницы индекса, если я здесь использую какую-то, ну, в общем-то, дополнительную информацию для этой колонки, я хочу, чтобы у меня какие-то данные, ну, например, вот это вот. Давайте я э, ну, давайте удалю вот эту штуку и напишу, вот, привет, да, чтобы мы знали, что эта штука должна показаться, то есть именно... Я хочу, чтобы она показалась в колонке И для этого нужно сделать следующее Ну, во-первых, нужно определить регион Который будет рендериться Это будет рендер... Render... Ух ты, ёшкин кот, что ж вы молчите Рендер э, section. Async, конечно же, здесь нужно написать a... Await Рендер section. ну, section, конечно же В хорошем смысле И я назову call как он, колонн и скажу, что он должен быть э, ну пусть будет required false, ну пусть будет false false это значит не обязательно, хотя давайте для примера покажу true, ну то есть нужно, чтобы обязательно было здесь какие-то данные то есть если я использую layout на этой странице от этого э, от колонки, то я когда запущу, не указав, что должно поместиться в ту колонку, у меня выдастся ошибка Потому что этот э, атрибут ставят его обязательно. Вот. Она, собственно говоря, так и говорит. Если ты задал колон, то, пожалуйста, укажи, что, ну, что ты хочешь поместить в этот колон, И это делается, опять же, очень просто. Так как я унаследовался, грубо говоря, да, унаследовался да, от той страницы, то здесь я могу сказать section, колон И нажать enter. И, в общем-то, поместить вот этот вот привет, вот этот контент в эту колонку. И теперь, когда я запущу... ну нетрудно догадаться, что у меня теперь привет появится не на этой странице, а именно уже в колоночной части. То есть таким образом можно добавлять контент во вложенные э, в общем-то, э, шаблоны, да? И таких шаблонов может быть много. Там шаблон для админа, шаблон для пользователя, шаблон там для менеджера, шаблон для зарегистрированного пользователя, шаблон для незарегистрированного, шаблон для пользователя, которые есть привилегии, там скрыть рекламу, да, в конце концов, показать рекламу. Ну, в общем, вот. Вот таким вот образом это примерно все работает. И, наверное, все. Наверное, мне больше нечего показать. И, как вы понимаете, вот эти вот мои скрупулезные телодвижения на клавиатуре в относительной разметке, я думаю, что это не очень интересный вариант, то, чего посмотреть. Я, может быть, по, так сказать, по-муздыкове сделаю какую-то разметку и могу показать уже готовый результат. Ну, в противном случае, если... Вы напишите в комментарии, что нет, хочу посмотреть, как это делать. ну Это другой вариант. Давайте отпишитесь, и дальше будем уже решать, нужно нам это или не нужно. Ну и, наверное, на этом мне нужно закончить. Я больше пока не знаю, что еще показать. То, как я делаю разметку, наверное, не совсем удобный вариант. Смотреть это толпой, как кривые руки мастерят какой-то дизайн. Ну, в общем, опять же, говорю, подпиш... отпишитесь в комментариях, там, ставьте лайки и все такое. Ну и в общем, наверное, на сегодня все. Хотелось бы рассказать анекдот, но не буду. Поэтому прощаюсь с вами, всего доброго, хорошего вам дебага, классной разметки и пишите правильный код.